Сам был сам, я тоже не знаю, что я делаю. на И А как ты, ты что, я как я не в том дело? Так получилось, что только папе Витька было. Вы уже едите. Расскажите потом мне все. Идите. У нас просто с Леной столько общего. Нужно только поговорить, Леночка. Я только сейчас заметил. Вы потрясающая женщина. Ваша фигура, это же... Это же квадрат. А ваша грудь, она потрясающая. Особенно левая. А глаза, глаза, им мало места в теле, они вылазят. Они вот-вот лопнут и зальют мир своей красотой, Леночка. Вы потрясающие женщины. Я хей. правда, я вам не вну. Правда-правда, Леночка. А не худей. Блин. А если а, а, а организм требует, надо давать, правильно? Естественно, Потому я согласен что, с вами. Я Елена... хороший аппетит, дало хорошей фигуры. Согласен, вам. Елена да. Сергеевна полностью согласен с вами. Я не, не Елена Сергеевна, я Елена Генриховна. В смысле? Генриховна, я. Подождите, подождите, вы сказали, у вас папа мэр, Сергей Семенович Сапянин, мэр Москвы. Да нет, нет. папа Генрих Арнольдович мэр, он электриком в этом ресторане работает. <звы> он электриком работает, да шеф-поваром там кружит, он у него какие-то розетки дешевые продает, мне оформить бесплатно всегда. Подождите, я не понимаю, вы сказали, у вас папа мэр, вы же сказали. Ну это. что, папа мэр, я мэр, мама мэр. Помнили у нас мэр, мы немцы. Ой, да вы не немцы, вы фашисты. Сер ⁇ жа! Мы что ж делать, да? Я знаю, что делать. Шарить! Нет, это прожить, надо делать. Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! Стоить! О, боже. О, я Ну что, отцы, не желает? голова болит без гайпака. А какие планы на выходной строишь ты? Участвуешь в конкурсе ВИКС ВКонтакте? Адская премьера СТС. захочешь когда ты это будет круто Высочный кончик двух мишенья сегодня в 21.00. Прием объявлений, на телеканал Стс. улица хотела планшет, я решила купить, и вот ничего, схожу по магазинам, сравниваю цены, советуюсь с друзьями. И в итоге, как обычно, покупаю в и Терминал. Это три разные упаковки с собой на работу для дома. Отпускается без рецепта. Неправильное питание рецепт, и отравление это пустили бактерии в организме человека, а поптистатин восстанавливает микрофон и вводит шлаки. Для меня поптистатин номер пробирает... один. Я Меня есть ты. Хочу сказать, благодарю и говорю мерси. Мерси. Великолепная сорти. Удовольствие выбора из уникальной коллекции изысканного шоколада. Тебя. Мерси. Спасибо, что ты есть. Забавные зверюшки в форме туфелек. Надень их на пальчики. У них такое большое сердце, ты не захочешь с ними расставаться. Двенадцать зверюшек готовы играть. Кужатки, Оскар, за 95 рублей. За гости. знаю. Пиковик. в содержит 10 витаминов кислоты. Помогает моему ребенку во время роста и развития пикови, витамины и минералы для успеха вашего ребенка. Я изменю твою жизнь надо уже. надо подписать что в люди, которые артистами. что я вижу. Алексей Митрофанов. Но явно жизнь сложилась по-другому. Хотя в душе он артист. Алексей, можно вас? телевизионная телевизоречка. Можно вас, да? Ну, я думаю, есть люди, которые мечтали стать артистами. Сейчас мы познакомимся. Давайте знакомиться. Как Вас зовут? Анатолий. Анатолий, чем Вы занимаетесь? Я работаю милиционером. Ну, сейчас. Полицейским. Старшую оперку по умолчанию. Ирина, Вы теперь ведущие, чем Вы сейчас занимаетесь? Я модель, телеведущая и проводу деятельности в телепрограмме, соответственно, определяю, как стильно одет человеку. Скажем так, вы эксперт в моде? В да, можно так сказать. Так, хорошо. У -у -у. Алексей, чем вы занимаетесь? Ну, работаю. Скажем так, вы, Алексей, знаете правительство, можно так сказать? Ну, какую-то часть власти. Какую-то да. часть власти, да. Итак, друзья мои, давайте так. Мы сейчас не будем кардинально менять ваш образ жизни. Мы просто предоставляем право вам управлять актерами. Смотрели фильм «Аватар», да? У нас есть для вас специальные аватары. Беспринципные ребята, готовые на все. Итак, встречайте гиганты и ведущие артисты адаптивного экспресс-театра. Дмитрий, Дмитрий и Андрей! Леночка, кто, как вы думаете, сыграет вот, эксперта моды, человек, который разбирается в стилях? Я думаю, это очевидно просто, что Ленри Брекоткина, yeah. просто одно лицо. Ленри Брекоткина, да. Так, Алексей, а кто, по вашему мнению, вот, из ребят не сможет добиться успеха ни в спорте, ни в искусстве? А, пока ну, я до скучаю,